Как самостоятельно и эффективно устранить сухость носа и при этом укрепить иммунитет? Очень часто ко мне обращаются пациенты с сухостью в носу. Проблема актуальна. В носу ощущается особенно в отопительный сезон сахара, жжение, корочки, болячки, и это действительно очень раздражает и мешает жить. Но даже самостоятельно можно в течение нескольких дней эту проблему устранить. Самое главное, что нужно сделать, это устранить основной запускающий фактор. Зимой это сухость и низкая влажность воздуха в ваших домах. Поэтому прежде всего снижаем температуру воздуха до нормы 20-22 градуса Цельсия, перекрываем батареи. И повышаем влажность, влажность воздуха с помощью увлажнителя до цифр 50-60%. Как правило, даже одно вот это мероприятие, оно уже делает полдела, а то и решает и всю проблему. Второе направление – это медикаментозное лечение. Можно использовать спреи или с морской водой, но самое главное, чтобы они были изотонические, это очень важно. Пользуемся ими как душем, как и орошением, пшик в одну, пшик в другую половину носа 2-3 раза в день. Но можно сэкономить и вместо этих спреев использовать обычный банальный физраствор, который вы можете залить в любой назальный флакон пустой, освободившийся, например, из-под сосудов суживающих капель. Основная масса из них, она открывается. Открыли, залили физраствор, закрыли и также брызгаем в каждую ноздрю по одному-два впрыска два 3 раза в день на протяжении всего отопительного сезона, чтобы ваш нос и вашего ребенка не сох. Можно, чтобы не забывать, ставить эти флакончики рядом с зубной щеткой. Зубки почистили, носик увлажнили. Следующее, что я назначаю, это масла. Но не все масла можно капать в нос. Например, можно капать гомеопатические масла. Масло Туи очень хорошо подходит детям, дополнительно защищает их от вирусов. И масло, например, бальзам Караваева, Витаон. Но лучше всего покупать Vitaon Lux, он идеальнее всего подходит для слизистых оболочек. Масла капаются пипеткой по 2-3 капли в каждую ноздрю, утром, вечером, на протяжении нескольких дней. Дальше оценивайте результат, если сухость не беспокоит, то отменяете. Соответственно, по мере возникновения сухости, по мере возникновения необходимости использования этих масел, самостоятельно можно их капать столько, сколько вам нужно. Что еще можно использовать? Можно использовать мази, например метилуэроциловая мазь. Банальная, вроде бы недорогая, копеечная, но помогает очень классно. Особенно устраняет сухость, корки и болячки в передних отделах носа. Мазь я обычно назначаю путем выдавливания на пальчик, закладывания в ноздрю. И с помощью форсированного вдоха распределяется потоками воздуха туда, куда нужно ей распределиться. Мажем носик два раза в день. На протяжении 5-7 дней дальше используем по мере необходимости. Если это ребенок, соответственно, можно просто мазь наносить с помощью ватной палочки на преддверии носа. Что еще хочу вам сегодня сказать. Если вы самостоятельно не справляетесь, если не помогают спреи, если не помогает масла, не помогает мази, вы нормализовали условия, в ваших домах хорошая температура влажности все равно беспокоит корки, болячки и сухость, обязательно еще ищите дополнительную причину. Прежде всего, исключите аллергию, исключите воспалительный процесс на слизистой оболочке носа, он может быть бактериальным, вирусным, исключите воспалительные изменения пазух носа. Для этого нужно сделать рентген пазух носа, либо УЗИ пазух носа, либо компьютерную томографию. И если это ребенок, обязательно исключите воспалительные изменения в носоглотке, воспаление аденоидов. И если вы устраните основную причину, то проблема может уйти сама собой, без использования дополнительных каких-то медикаментозных средств. Желаю вам крепкого здоровья, увидимся, пока. И не забывайте подписываться и вопросы задавать в комментариях.